Так, Мёбиус, силы духа тебе, Олег, и высокого пиаш. Давно тобой не освещался наш план бытия в виде ленты Мёбиуса. А я спешу доложить, что лента Мёбиуса разорвана вместе с клейки. Змея перестала себя кусать за хвост. Поздравляю, в этом есть и наша заслуга. Мы же требовали и продолжаем требовать полетие. Сейчас идут процессы превращения ленты Мебиуса в простую ленту. Потом мы ее замкнем и все восстановится, как было до оккупации. Исчезнут времена Агада, исчезнет ночь. Солнце будет светить на востоке, как требует Сойка Пересмешница. Луна, как принадлежность Нижнего Мира, займет свое место. Вкратце так, честь имею. Благодарю нашего соратника Мебиуса. Довольно здравое рассуждение, да, мы неоднозначно, ну, немножко каждый видит э, по-разному вот эти вот образы, да, мы неоднократно озвучивали, неоднократно принимали в этом участие, отрывали наш план бытия, вот, от вот этого загаженного пространства, вот, очищаем его регулярно от вот этих э, мерзких тварей, которые протянули свои щупальца и проникли в наш мир, Потом они окрепли и начали уже борзеть. Но все времена, так сказать, изменились. Очистка идет полным ходом. вот Во многом это наша заслуга. Продолжаем очищать. Так, благодарствую нашего соратника. Михаил Маленков. Здравия, соратники. Хочу предупредить: на завтра твари планируют огромную гадость сделать. Дабы им помешать, необходимо весь завтрашний день. И ночь сохранять хорошее настроение. По максимуму усилить защиту. Посылать в энергоинформационное пространство светлые образы. Подробности в ролике 44 градус. Так, ну я сейчас сразу тогда стартану этот ролик. И немного еще откомментим. Так, вот название, ресурс знаете, только в плюс называется. Вот, сейчас стартанем и немного... Пообщаемся на эту тему. Внешний вызов принят. Я знаю, вы меня слышите. Я чувствую Защитная вас. программа в действии. Я знаю, вы боитесь. Боитесь нас. Боитесь перемен. Отказ. Системы. Я не знаю будущего. Отказ. Я не стану предсказывать, чем все Отказ кончится. Системы. Я скажу лишь, с чего начнется. Про книгами и учебниками. Тому, что нравится самому, нравится, которому мне очень часто снится. Но не секретикой и мыслями десятков тысяч зрителей можно было заставить «Матрицу» изменить сценарий. Но чтобы никто не думал, что я пытаюсь оправдывать несбывшийся прогноз, заявляю, я ошибся. И слава Богу. Почему же речь шла о 19-20 сентября? Дело в том, что... Этих дней в 2020 году меняется дата на древнеиудейском лун на солнечном календаре. Проще говоря, это еврейский Новый год его правских тел громкие широко отмечаемые в нашей истории события. Плотное скопление на небольшой территории, так сказать, фонящих некротической эманацией или особой включены в рабочую схему этих тварей но перед основной доказательной линией этого видео я хотел бы обозначить еще два момента которые помогут вам понять насколько наш плотный мир является искусственным иллюзорным матричным Первый: на данной схеме вы видите наклон оси вращения земли который составит каждую ночь быть в здравом состоянии без безусловно автор этого только. К сожалению, как только человек, даже весьма продвинутый, забуривается только и исключительно в тяжелую информацию, негативную, обязательно будет последствия. Вот автор этого ролика, да, автор этого ресурса, только в плюс, даже говорит о том, что неделю проболел вот, после выпуска предыдущего ролика, очень весьма продвинутого, безусловно. Вот, в этом ролике, значит, э, расслабляться, безусловно, не рекомендую никому. Вот, лучше вообще каждый день, так сказать, и каждую ночь быть э, в здравом состоянии, в боеготовности в полной. Вот, часовой, чтобы все время у вас был где-то на грани сознания, даже когда вы отдыхаете, там, спите, развлекаетесь, все время, чтобы было. Но никакого уныния, никакой безысходности и никакого погружения в изучение вот этих темных пластов говновозева абсолютно не рекомендую. Вот, к сожалению, автор этого ролика из-за того, что долго занимался вот этой темной тематикой, болел, вот опять налетел на те же грабли, которые я неоднократно описываю и призываю вас послать это все, так сказать, на три веселых буквы. Вот, он налетел на вот эти грабли, всяких предсказаний, всяких нумерологий и всяких вот этих вот предсказаний, вот этих библейских, этих все дело там завтра, там, в 23.15 или в 14.02. Как там у великого Булгакова? Земля налетит на небесную ось. Помните, вот это вот повариха высказывала? Так вот, вот эту нумерологию «Пошлите вы коту под хвост». но ну, это дебилизм. Я неоднократно озвучивал, но даже самые продвинутые все равно не понимает такую простую вещь, элементарнейшую вещь. Мы находимся в вот этой вот парадигме, где у нас десятизначное счисление общепринято, да? вот, 24-часовый суточный ритм расписан, вот эти все дела, там 12 знаков зодиака от нуля до 9 у нас числа. 500. Вот. И вот эти все предсказания, которые нумерологи и прочие всякие цыганки, предсказательницы. Как они там? Экстрасексы. Вот. Очередная битва экстр... экстрасексов, насколько я понял, началась. Опять будет огромное количество лохов. Обувать они у голубых экранов. Вот. Простую вещь вам говорю. Просто перейдите. Вот. В своем уме перейдите на другую систему счисления. То вытье, которое говорят, что вот самый продвинутый был там шумер, древняя Ниневия, клинописные таблички, все это дело. Вот. И кроме меня никто, блин, не говорит о том, что у них было семизначное счисление. Ну перейдите вы на вот это вот счисление. Условно представьте, что у вас в этом году, 7 месяцев, и попробуйте, как это все состыкуется с вот этими, ну как бы без мата, с вот этими всеми предсказаниями самих великих там спящих пророков, ванги, вот этого, какие там еще были эти самые, да? Настрадал Настрадамус. Ну только вы перейдете на другой метод счисления, и все это летит, все к чертям собачьим, коту под хвост, или собаке под хвост, все это летит. В компьютере у вас 16-разрядное исчисление. Перейдите на вот это вот. И все вот эти две единицы. Ой, блин, елы-палы. А если это еще 9 сентября, то это вообще страшное дело. На часах выскочили одинаковые цифры. Блин, все, пипец. Аннушка перелила масло. Все, комсомолка отрежет голову председателю этого самого лит совета. Ну, блин, елы-палы. Ну, в конце концов, ну, что вы как дети в конце так? Ну, сколько можно об этом уже говорить? Это все условности. Мы живем в образном пространстве. Если мы не хотим управлять этим пространством, значит с нами будут делать вот так вот. Вот так вот. Все кому не лень. В том числе даже вот эти вот 40 лет, которых возили по пустыне, и 40 лет их трахали в попу. Научить их. В моменте остановил приветствую всех. тогда еще оказывается по, по только плюс плюсовцам прошлись это два или там Ой, полтора блин. уже года назад блин а она все то же самое лопочет блин то, да тогда, назад, то, тогда блин. его прикусила это нумерологическая дня ху... И все, и не отпускает так, и так, все приветствуем. Вот давно показывали, как он там кузы показывал и все такое mm -hmm. прочее, блин. Символы правят мира. Би Писовье, блин. Вот. Или не понимает на самом деле, или в глаза. Сколько мы говорили уже на эту тему, опять смешно становится и грустно, да? Как говорится, ничто не вечно под луной, да? Вот, и, да, и напротив, да, ничего нового, по mm -hmm. не это пипец. Два года назад, блин, так, ладно, давай, ничего не усталело. Так, потом Так, Антоха тут стишок проклонов прикольный сделал, проклепанных. Он родился из пробирки, без участия пипирки. Что-то там пошло не так, получился сей мудак. Чтоб такие не мутили потока огласения. благодарю Антуха, за творчество, за этот самый, так сказать, наказ на наш поток, чтоб он прошел замечательно. Даешь потоку стабильного току. Так, Серега Зайцев, здравия здравомыслия. Радмир, здравия быть не тужить. Приветствуем. Так, Игорь Рикадьевич, что вроде видел, да. <coughs> Владимир Анатольевич. Наталья Поляна. Михаил Маленко уже ссылок. Наклепал. Наклепал. да. Благодарствуем. Жека Жмека. О, Ой, Женя, да, Женя давно, редко появляется. Да. Так, Жень, что в этом самом в скайпе давно, вообще не было уже неописуемо. Шериф Онлайн 21, здравия светлячки, приветствуем. О. Серьезный Сэм. Да, а там Лёха. этот тут пока, уже Леха, Татьяна Ишкова. Танюша. Всех приветствуем. Друзья, рады. всех приветствуем. Просто неописуем рады. Вот. И новые, так сказать. Николай, не еще, особо ну, еще. Миша. А, Миша, так. Приветствую не особо, которые часто. И те, которые давно знаем. Так сказать, долго и упорно в одной упряжке. Пашем этот мир, чтобы взошли в сходы здравости. Всем рады, всем абсолютно рады. Вот, без исключений всех приветствуем горячо обожаем крепко обнимаем так пока жмека да сейчас восстановился надо зайти слушая с радостью ваши вечерки по скайпу О, это приятно. Хорошо, хорошо хорошо очень рада ну ты проходи сам же что же вот по поводу этого же да опять же что ну видите только в плюс да вот то ли изначально он был так сказать с темной такой, да, черной такой натурой просто, скажем так, прятал это все это дело, да. Вот, то ли по указке спецслужб он начал это делать, или потом его перевербовали, mm -hmm. не суть важно Ну, вы понимаете, дело в том, что, опять же, вот как я говорил, и вот это все время находим мы, да, вот эти наши подсказки, в виде картинок каких-то, да, мотиваторов или демотиваторов, видео всевозможное, находим разных интересных людей в интернете, да, продвинутых, разные вариации того, чтобы поддержать в укрепе наши эти самые, да, вот наши мысли, идеи, вот мы нашли, допустим, вот опять же, наблюдателя этого, да. Все то же самое, для поддержки того, что вот наше целеполагание куда было. И прочие вот эти все вещи, в принципе, мы остаемся при важной нашей идеи двигаться к свету, к правде и справедливости. А вот эти все как для помощи мы находим, и для того, чтобы вот соратникам было легче, да. Те, которые, ну, скажем так, не соратники, а так просто слушатели, там, подписчицы, да, вот, чтобы могли тоже для поддержки какой-то, для уверенности, что это не только, вот, говорят, тут два бородатых персонажа, да, на Нике Смотровом на маяке, да, вот. А есть еще другие продвинутые тоже, вот, которые тоже говорят, что да, вот легко и просто берешь так вот и меняешь реальность. И не надо. Вот понимаете, вот ну образцы такие, да. Но вот занимается человек вот этой хренью, да. Вот уверен, что вот коррумпированный демиур, блин. Вот ну, понимаете, вот как вот в голове, как это помещается. Создатель и разрушитель мира, он коррумпирован. Его кто подкупил? Ну кто его? Этот э, Саня, вроде он, да, или как он там, это да охотник. Э, э, охотник, он же этот самый, только в плюс или только <coughs> в очко, вот, это он его подкупил или создателя этого мира подкупил или Более там князя мира всего подкупил какой-то Вротшильд или Пидоротшильд какой-то, да, ну как? Ну, ну, вдумайтесь, да. Ну как? Что цветной ну, резаной бумагой создателя этого мира или тот, который прислан был от создателя для ускорения эволюции нашего мира? Вот его как-то можно подкупить? Ведро... Ну что за бред, блин? Ну сколько можно вот эти вот... Ведро в несколько парсеков энергии, наверное, отдал это пипец. Вот эти все эти самые... Македонские, вот эти пелиховые эти самые, вот они, блин... Вот там где-то какое-то специальное золото хранится, которое оставили наши предки, но мы им не можем пользоваться, наше дело пользоваться нарезанной бумагой, да, пользуйтесь на здоровье, Смотрите. Подтирайте себе это самое, промежность, да, после исправления э, надобности. Больше ни для чего этого не нужно. Вот, ну, хотя бы вспомните эту, ну, это сталинскую экономику, так сказать, двухконтурную, да, для дебилов бабки, а для нормального кручения всего просто безнал. знал. Вот, потому что заводы не будут крутиться вот, если там не будет приходить нужное количество сырья для выпуска чего-то того, куда направить другой завод и потом, в конце концов, в магазин, вам долбодят вам, понимаете? Все должно быть без этого. Это не значит, что у кого-то деньги там закончили, все, блин, я объявляю я банкротом или кто-то объявляет. Ну, вы вдумайтесь, блин, мир бы давно задохнулся, если бы это все так двигалось. Это вам это втюхает, а вы, блин, начинаете в это все верить, да? На таких заводах бухгалтерия была, как отдельное депо, потому что должны быть сразу вагоны проходить с деньгами ну по логике по такой если б, mm -hmm. все было на денежной основе так пять вагонов э, mm -hmm. червонцев приехала этих самых края ну десяток да я имею в виду вот, я помню как матушка все. рассказывала как раньше на шахтах было mm -hmm. зав шахта был да, заведующий шахты был один был этот самый э... блин как его там этот самый. в общем один кассир был один этот самый там э, в конторе сидел и было два макшейдера, да, посменно, чтобы работали, они эти самые, как какую лаву куда бить, размечали, показывали. Вот, и несколько горных мастеров для этого самого, да, на каждом участке, чтобы был тоже свой горный мастер и все такое прочее, да. Вот, и вот эти вот, начальник смены, так сказать, все, не было никаких лишних, в конторе никого не было, блин. Вот Директор шахты, тогда это называлось завшахта, он в шахту регулярно спускался. Вот. А сейчас вы видели какого-нибудь директора шахты или там этого самого директора завода, который вообще в цех приходит? Ну, ты какой там раздутый сейчас везде э, персонал административный, имею в да? виду. Mm. Жека Жмеков, включая YouTube-записи, иду слушаю, я рад, что есть такие прекрасные люди и понимаю, что таких людей немало. Ну, вот да? это, вот это одна из э, нашей деятельности смысла, чтобы показать здравым, что они не одни. Да, потому что, к сожалению, всех атомизируют, да, разрывают. Вот, и, вот, к сожалению, получается, что абсолютное большинство даже очень продвинутых вот, никак не хотят объединяться и встречаться. Вот, а я жажду, чтобы вот, общаться с некоторыми продвинутыми ресурсами. Спецслужбистским этим самым персонажам, да, это удается вот, встречаться с разными. Да, ну, не буду называть, какие ресурсы знаете, пару как минимум. Регулярно упоминаю, вот где там просто дубликаты какие-то, да, женоподобных таких этих существ. Вот им дают возможность встречаться с десятками и сотнями, вот, чтобы потом их глушить. Вот светимость при это самое прикручивать, ну, да, в перенаправлять какую-то хрень, так. так ну что, ну, это опять там. заболтались, да? У нас как всегда шо, этот, я заболтался. Ну, как она? Вертура, да или? Ну шо, да. Первый, получилось у вертюра, там, еще что-то хотел сказать. Ну ладно, все, к официальному.